Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели моего канала! С вами астролог Марина Скади, и сегодня хочу рассказать вам о транзите Сатурна по рыбам, который начался 7 марта 2023 года и продолжится до 14 февраля 2026. Сейчас немного общей информации, чтобы все понимали, о чем речь. Сатурн — планета, олицетворяющая сдержанность, обязательства и структуру. Чтобы получить поддержку планеты, необходимо придерживаться норм и правил, учиться конкретно выражать свои мысли и не тратить время попусту. Сатурн — Кронос, один из титанов, сын богини Земли Геи и бога неба Урана, хитростью низверг своего отца и захватил власть, которую очень боялся потерять. Уран — это беспредельное голубое небо, которое раскинулось над землей. В мифологии дети Урана предстают как стихийная сила, которая не знает предела. Уран не любил своих детей и в конце концов был низвергнут с трона младшим из своих сыновей, коварным Кроном, Сатурном. Мифология повествует, что при его правлении в мире царили ужас, раздоры, войны, несчастья. Вначале, чтобы защититься от угрозы со стороны собственных детей Кронос проглатывал их, как Хронос всепоглощающее время. И только когда его собственный сын Зевс, которого уберегла жена Кроноса Рэя, смог одолеть отца и царица на Олимпе, в мир пришли процветание, покой и справедливость. Сатурн связан с наукой, политикой, профессией, карьерой, заслуженным авторитетом и высоким социальным положением. Он заведует самым пожилым возрастом, от 68 до 98 лет, когда человек достигает карьерного пика и отходит от дел. Символ представляет собой изображение креста, как отражение ограничения искованности в материальном мире, и это затрудняет накопление опыта и его преобразование. Полукруг символизирует восприятие, направлен влево и расположен под крестом, внизу. Страж порога Солнечной системы представляет прошлый опыт, привычки, традиции, старшее поколение. Сатурн – планета кармы, законов, норм и ограничений. Характеризует социальную жизнь, высшие цели, карьеру, политические процессы. Цикл Сатурна 29,5 лет, и этот возраст является одним из критических в нашей жизни. То есть каждые 29-30 лет Сатурн возвращается в те же координаты на небе, в которых планета была при рождении. Это событие проходит достаточно тяжело. Сам процесс можно назвать «структурирование личности». И первое возвращение Сатурна знаменует собой вступление во взрослую жизнь. Розовые очки слетают, и человек один на один остается со своими жизненными реалиями, сталкивается с необходимостью их осмыслить. В зависимости от того, как человек будет включаться в процесс, зависит продолжительность кризисного периода. Обычно это время ограничений, эмоциональных трудностей, потерь, расставаний. И проходит в возрасте с 29 до 30 лет Когда человек проявляет слабость, не желает брать на себя ответственность Отрицает мудрость и опыт представителей старшего поколения то процесс становления личности затягивается во времени и порой доходит до трех лет с 28 до 31 года важно понять что величественный Сатурн проверяет на прочность способствует выработке внутреннего стержня и мощного характера планетарные влияния не оставляют выбора заставляют идти только вперед принимать обязательства ценить время иметь Четкое понимание своих жизненных целей. Примерно в 30 лет каждый проходит этап борьбы с собой и попыток взять жизнь в свои руки. Это время духовной активности, исследования своего внутреннего мира. У кого-то это получается, а у кого-то нет. И, и кто это смог сделать, обретает невероятную силу, находит свое место в социуме, строит карьеру, развивает бизнес, становится уважаемым в обществе. И не обязательно ждать возраста 28 лет, чтобы задуматься о фундаментальных вещах. Не откладывайте работу над развитием своей души на потом. Если вы считаете, что кризис 30 случается только в это время и для вас уже закончился, это не означает, что Сатурн закончил работу над вами. Второе возвращение Сатурна произойдет в возрасте 59 лет, плюс-минус год. Но каждый должен воспринимать его как возможность выстроить четкий план на дальнейшую жизнь. Поэтому ищите мудрость большого учителя добровольно. Так вы сможете уменьшить последствия своих кармических долгов и сможете приблизиться к состоянию удовлетворения, в котором не будете накапливать негативный кармический опыт на будущее воплощения. Сложные ситуации, болезни, разводы, потери, препятствия, возникающие в возрасте 29-30 лет, а также в 58-59, являются следствием кармических долгов, которые сам человек не осознал, несмотря на то, что Вселенная посылала знаки. Поэтому период первого и второго возврата Сатурна в натальное положение можно назвать «кармическими экзаменами». Если до этого момента человек работал над собой, задумывался о том, как прожить свою жизнь максимально полной и полезно не только для себя, но и для окружающих людей, если старался сделать серьезный вклад в развитие общества, то он получает награду «Третье возвращение с Сатурна» 88-89 лет. Основная работа по развитию себя как личности происходит в возрасте 29-30 лет. И с этого периода начинается процесс укрепления жизненного фундамента в сфере карьеры, семьи, взаимоотношений. Необходимо делать выбор в пользу более рациональных решений. Различные ограничения по Сатурну, возникающие в этот период, Устраняются через трудолюбие, целеустремленность, усердие, терпение, выносливость, практичность, спокойствие, старательность, дисциплинированность. Сатурн – планета кармы, хранитель времени, великий учитель. Требует выполнения обязательств, принятия ответственности, работы над собой. Здесь нет «хочу» или «не хочу». Присутствует только понятие «долго». Если это принять, тогда период кристаллизации личности пройдет с наименьшими потерями и с минимальным дискомфортом. Сатурн учит, что постоянная ежедневная духовная практика является условием успешного социального развития человека. И она разрушает барьеры, позволяет обрести мудрость, дает внутреннее спокойствие и в итоге внешнее изобилие. Весна 2023 года богата на астрологические события, в результате которых изменятся социальные порядки, политические и экономические тенденции, мироустройства в целом. Множество внутренних процессов становятся видимыми и понятными для всех. Переходят во внешний план и в течение 2023-2024 годов меняют глобальный мир. В сфере международных отношений происходит установка нового геостратегического баланса. Весь внутренний потенциал, который копился к этому времени, выходит наружу. Рыбы – знак завершающий зодиак, один из самых миролюбивых, добрых и мудрых. Символ знака рыбы – плывущие в разные стороны две рыбки. Этот символ не случайен, он указывает на два пути – вверх против течения к достижению цели и вниз по течению, в никуда. 7 марта Сатурн вошел в знак «Рыбы», меняя социальные тенденции, настроения в обществе, формируя новую идеологию. В 2025 году на несколько месяцев Сатурн войдет в знак «Овна», а потом на ретрофазе снова вернется в «Рыбы» до 14 февраля 2026 года. В период транзита Сатурна по рыбам появятся и будут развиваться новые глобальные идеи, касающиеся международного мира и безопасности. Принимаемые законы помогут достичь устойчивого развития государств. Вопросам религиозных убеждений и объединения сообществ людей будет уделяться много внимания на государственном уровне. Заканчивается долгий период, связанный с внешними ограничениями, с закрытием границ, снижением доходов. Начинается новая жизнь, и приходится заново ее перестраивать после потрясений. Но для этого требуется проделать много внутренней работы, проявить стойкость, обрести веру и уверенность в себе. Сатурн в рыбах будет находиться около трех лет. Это время размытия границ, снижения внешнего давления, формирования внутреннего стержня. Друзья, напоминаю, что общий гороскоп отражает фон событий и не может заменить личную консультацию. Кто занимается саморазвитием, пытается разобраться в себе, найти свое место под солнцем, добро пожаловать на личную консультацию. Анализируя гороскопы и космограммы представителей старшего поколения, родственников, можно увидеть интересные закономерности, понять карму рода, предназначение конкретного человека, обнаружить причины проблем, кого интересует обучение или личные консультации. Свяжитесь со мной, пожалуйста, контакты на главной странице и под видео. Транзит Сатурна по рыбам в первую очередь дает свободу водолеям и ограничивает возможности рожденных под знаком рыбы. В предыдущие два с половиной года Сатурн перемещался по знаку свободы и независимости водолею. И весь мир столкнулся с ограничениями, а особенно представители этого знака зодиака. Однако Сатурн является вторым управителем водолея что помогло многим людям, чья деятельность связана с водолейскими энергиями, найти для себя точку опоры. Сатурн — это порядок, традиция и дисциплина. Планета формирует серьезность и укрепляет жизненные позиции. Когда планета каждые 2,5-3 года входит в знак Зодиака, это говорит о том, что пришло время нести персональную ответственность за ранее совершенные поступки представителям этого знака Зодиака. В период транзита Сатурна по знаку Рыбы представители этого знака Зодиака столкнутся с внутренними противоречиями, в них самих будет происходить борьба, сомнения и колебания станут заметнее. Но то, что будет происходить на внешнем плане, в состоянии нерешительности или наоборот в противостоянии и несогласии, может приводить к некоторым трудностям. Это период структурирования личности, но в течение этого времени можно научиться быть собранным и серьезным предыдущие два с половиной года водолеи получили жизненные уроки, отрабатывали свою карму, но при этом многие представители этого знака зодиака обрели внутренний стержень. Следующие несколько лет для водолеев будут очень яркими, поскольку наконец-то смогут достичь ощущения желаемой свободы. В конце февраля-начале марта 23 года Сатурн подвел итоги, Помог закрепить результат, после чего у Водолеев появилась новая жизненная реальность, которая начинает формироваться уже сейчас. По рыбам Сатурн будет перемещаться с 7 марта 2023 года до 15 февраля 26. и этот период надолго запомнится представителям этого знака Зодиака. Насколько неожиданные и неудобны ограничения Сатурна в Водолее в конце 2020 -го года, в начале 23-го, настолько плавно планета проявляет себя в рыбах. Не стоит транзит Сатурна воспринимать как наказание, но все же это серьезное жизненное испытание. И прежде всего, перемещаясь по тому или иному знаку зодиака, планета усиливает способность структурировать, планировать, сосредотачиваться. Однако все это происходит через принятие на себя дополнительных обязательств, самоорганизацию, что позволяет создавать определенную систему, которая вписывается в общепринятые рамки. Сатурн в рыбах учит четкому и безэмоциональному развлечению структуры и границ, помогает правильно оценить ситуацию и выставить оценку. Также перемещаясь по рыбам, Планета обуславливает формирование подводных камней, на которые будут натыкаться представители этого знака, тем самым работая как ледокол, прокладывая путь другим, но при этом в некоторой степени жертвуя собой. Если человек, рожденный под знаком рыбы, сможет преодолеть недостаток уверенности в себе и докажет, что способен на большее, Тогда высвобождается напряженная энергия, и он сможет осуществить все свои жизненные цели и планы. Рыбы — знак духовности, веры, идеалов, противоположный Деве. Перемещаясь по рыбам, Сатурн строит оппозицию к Солнцу людей, родившихся под знаком Девы. Если разделить полный круг — составляющий зодиак и имеющий величину окружности в 360 градусов на 2 мы получим 180 градусов аспект оппозиция эта двойка символизирует два начала две противоположности различия и взаимодополнение, как ян и инь. проявлять себя сатурн в рыбах и солнце в деве в этом аспекте будут аналогично через противостояние противоречия к созданию целого двойка активно из источник колебаний. Поэтому оппозиция связана с разрывами, разрушениями, как видом испытания, и пройдя через которые представители знака Девы получат дополнение, компенсацию и в результате гармонию. Поэтому необходимо быть готовыми к тому, что в период с 7 марта 23 до 15 февраля 26 года многие девы столкнутся с противоречием и противостоянием со стороны внешнего мира. Чтобы свести к минимуму возможные сложности, необходимо научиться устанавливать равновесие, но и чрезмерной уступчивости следует избегать. В ближайшие три года девы наработают те качества, которых может не хватать для социального и профессионального успеха. Станет это возможным через других людей, через окружающий мир, но в виде именно сложных жизненных ситуаций. Близнецы и Стрельцы также должны приготовиться к непростому периоду, так как напряженный аспект от транзитного Сатурна к Солнцу представителей этих знаков Зодиака заставляет бороться, приводит к конфликтам, разрушениям, как внутренним, это может быть личная жизнь, здоровье, так и внешним, например, карьера, профессиональная деятельность. Но разрушается только то, что неустойчиво, что нет уже смысла поддерживать и реконструировать. Это обусловлено сложными энергиями аспекта, называемого квадратура, который связан с четверкой. Символизирует конкретную реализацию, материализацию, оформленность, жесткость. В ближайшие три года проявится то, что откладывалось в долгий ящик в предыдущий период. Квадратура транзитного Сатурна к Солнцу, Близнецов и Стрельцов заставит их пройти жизненные уроки, сдать экзамен и потребует огромных энергетических затрат на пути к достижению целей. Но такие условия напряженного аспекта формируют личность сильную, порой жесткую, со стержнем внутри, строгой внутренней системой. Либо не пройдя испытаний по квадрату, человек получает разрушение и переходит в положение принуждения. Его заставляют, ставят в жесткие рамки, тяжелые и трудные условия. Таким образом, квадрат воспитывает и выращивает в человеке личность. Либо человек сам станет квадратом, то есть устойчивым, реализованным в этом мире, либо будет подавлен обстоятельствами извне. Раки и скорпионы также окажутся под влиянием Сатурна, но это связано с благополучным стечением обстоятельств, успехом в работе. Появится возможность проявить то, что представители этих знаков зодиака хорошо умеют или чем мастерски владеют. Для этих людей очень важно найти свой внутренний мир в ближайшие несколько лет, который даст им возможность погасить внутренние конфликты и посмотреть на жизнь с объективной точки зрения. Им необходимо связать в одно целое множество вещей, поступков и действий. Но в результате к весне 2026 года раки и скорпионы почувствуют себя уверенно, достигнут высот в социальной сфере, создадут успешный бизнес или официально оформят брачный союз. Но для этого необходимо строить планы, работать, а не сидеть сложа руки и ждать, когда все произойдет само собой и как-нибудь. Главная опасность для раков и скорпионов состоит в том, что в период гармоничного аспекта от транзитного Сатурна может появиться лень, нежелание делать больше и использовать возможности по максимуму. Так как и так все получается. Такое состояние, когда человек просто плывет по течению, может стать причиной заблокированной энергии, что проявляется в сложных, тяжелых и неприятных ситуациях, может быть даже в заболеваниях. Накопленную, но нереализованную энергию очень сложно разблокировать, так как постепенно она уплотняется, а по истечении нескольких лет возникает инерция. Создается большая внутренняя напряженность, приводящая иногда к стремлению покориться судьбе, к самобичеванию, к потере интереса к жизни. Транзит Сатурна по рыбам и его гармоничные аспекты к Солнцу, раков и скорпионов помогают избавиться от жизненных проблем, которые представлялись неразрешимыми и требовали колоссальных временных и энергетических затрат. Но в любом случае необходимо ценить время, Сатурн — хранитель времени, и пытаться найти ответы, а не полагаться на счастливый случай. Важно включить эту положительную энергию, и тогда обстоятельства сложатся самым наилучшим образом для раков и скорпионов. Не только люди ощущают планетарные влияния Сатурна, особенно в ключевые периоды – 29,5 лет, в 59 лет. Ведь это социальная планета, она связана с государственными процессами, судебной и законодательной сферами. Украина, как независимое государство, образовалась 24 августа 1991 года. В этот период Сатурн находился в знаке «Водолей» с 6 февраля 1991 года до 29 мая 1993 года. Провозглашение независимости произошло в субботу, День Сатурна. В 2021-2022 годах Украина пережила первый возврат Сатурна. Это время сжатия, ограничений и уменьшения населения страны. Но после первого возврата Сатурна наступает время развития, и база для этого создана в 2022 году. Возвращение Сатурна дает возможность оглянуться назад и понять, правильный ли путь выбран. Если человек, предприятие, государство сбились с пути, Сатурн поможет определить верное направление. Но это всегда происходит болезненно, с ограничениями и сложными внутренними преобразованиями. В возрасте 29-30 лет требуется приложить много усилий для того, чтобы сохранить позиции, статус, уважение. Но если человек или люди, управляющие государством или предприятием, не хотят тратить на это время, то в жизни начинается хаос. Такова кармическая природа возвращения Сатурна каждые девять с половиной лет. После 30 лет жизнь каждого человека меняется. Так и Украина, испытав первый возврат Сатурна с весны 2023 года, начинает новый, более качественный цикл с учетом прошлого опыта. Любые изменения начинаются с себя. И если каждый человек задумается о главных вещах, поймет, что в важных вопросах необходимо включать логику, а не эмоции, тогда и в масштабах многое изменится в лучшую сторону. Сатурн – планета кармы. Сейчас Украина попала под прицел Сатурна. Возможно, Вселенная всем украинцам дает урок, заставляет сделать переоценку ценностей, пересмотреть свои убеждения и сосредоточить ментальную, мыслительную энергию на том, как строить свое будущее, защищать национальные интересы, сохранять свою идентичность. На этом все.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 чем чаще мое видео рекомендуется к просмотру и в результате быстрее развивается канал. Давайте будем благодарными друг другу, поддерживая баланс в этом мире. До новых встреч. До свидания.